Привет, друзья мои! Вы на канале Вятка Хантер. Сегодня я нахожусь на своем охотниче-промысловом путике. Буду проверять капканы на куницу и на бобра. Значит, погода у нас в Киратской области никак не наладится. Все идут, дожди, мокрый снег. В общем, весь отпуск, погоды хорошей не было. Было пару дней, там пару-тройку дней. Два дня не охотились, значит, вчера и позавчера пропали у нас собаки, ушли за лосем, искали весь район на уши, в общем подняли одна собака старая пришла молодого кобеля пока нет будем давать объявление в районную газету наверное откликнутся я надеюсь люди, которые ну, помогут, позвонят, скажут что видели или закрыли собаку в общем два дня не охотились сегодня вот, а да забыл сказать, в том видео где я подстрелил выдру мы, значит, возвращаясь домой, проверяли пути с Олегом на куницу. Попалась куница. Здоровый кот. Очень большой кот попался. Вот так вот, в общем, такие дела. Сейчас, на мой взгляд, снега нет. Куница плохо пойдет в капканы. Если она тут где-то рядом есть, то она пойдет. А так ходовой куницы не будет. Что еще хочется добавить? Да, сегодня буду проверять капканы, буду включаться. Попробую посвести тряпчиков. В общем, смотрите, будет интересно, надеюсь. Э, бобры тоже в капканы нифига не лезут. Вот я, получается, за отпуск второй раз проверяю капканы. Свой путь. Такие вот дела. Лося тоже мы не добыли. Не получилось. Видели, гоняли, но не стреляли. То лосихи, то очень далеко. В общем возможности не было готовим сейчас снегоход позднее сделаю обзорчик на бурана наш на новый в общем я думаю будет вам интересно будет что посмотреть будут коллективные охоты у нас коллектив маленький пенсионеры в основном с ними ходить ну просто невозможно они я не знаю, как это сказать. Их надо только развозить на технике и ставить на номер. Такие они, товарищи, интересные. Далеко идти не могут. На номерах по телефону нам разговаривают, стоят, курят. Не знаю. В общем, набрали на свою голову дедушек. Такие вот дела. Ладно, сейчас повешаю камеру на голову. Буду включаться. Если что-то будет интересное, буду показывать. Оставайтесь на канале. Ну что, ребят, в моем капкане какой-то зверь Не могу рассмотреть Из-за ельника По-моему, норка Да, так и есть норка В прошлый раз Значит, здесь Сойку у меня съели Сойку съели А в этот раз попалась норочка Все уже, по ходу ханаей Задубела такой вот красивый зверек, ребят. Норка. Передней лапкой. Четко угодила в капкан. Вот такой, такая зверушка. Сижу, мужики. На берегу лесного ручья. Бобриные плотинки. Обдираю норку. Не люблю раскать зверей долго. И время позволяет, есть возможность. Стоил. Сюда на месте я ее обдираю. Работаю якутским ножом. Очень хорошо, на мой взгляд, приобрел тут недавно еще один ножик, может сделать обзор на него. У местного кузнеца кировского. Но, на мой взгляд показался он таким. Довольно-таки неплохим. Там кузнец складывает, вроде три вида стали. Но и якутскому ножу он и в подметке как говорится не годится норочка попался кот у него как говорит казис бошка карданчик такой небольшой котик маленький попался я думаю в этом месте если тут вывода, то еще попадется норка это уже проверен. обрезаю я называется агузок по-русски жопу вырезаю норка провисела у меня два наверно ничего она не подопряла ничего нормально все норок у меня дома она уже штук Пять выделанных лежит может три девки у меня может что-нибудь какой-нибудь сошьем шапку или на воротничок куда-нибудь идут. все они у меня канадские европейских норок в последнее время почему-то не выпадаются нифига приходилось мне за свою охотничью деятельность стрелять два раза стрелять, не ловить капканы а канадская норка вытеснила о, да, канадская вытеснила европейскую, похоже, полностью. Редко где она уже. Канадская более крупная норка, более сильная. А европейская она маленькая. Но на мой взгляд, мех у нее красивее. Деревер какой -то приятный. Походилось слои... стрелять, да, стрелять походилось. Это очень давно. Так вот, кто вижу, это все, все канадки. напомню, если есть у вас возможность разделывайте зверя всегда на месте его добычи если позволяет время, есть возможность понятно, если идете там где-то по путику не успеваете конечно о чем тут разговор можно вести Вот пусть пусть так я всегда на берегу где ручейка живописного места Пытаюсь Смейся, зверясь, Снимаю трубкой Такой вот, ребята, зверек. зверек на самом деле очень красивый Но ничего не стоит В прошлом году вроде по 300 рублей У нас брали крупный норк Что это? Смешно Ладно, буду включаться. Оставайтесь на канале. Так, ребят, попался бобрик. Сейчас будем его доставать. Шел он прямо на течение. Будем бобрика доставать. Так, так, так как. Опа! А вон он там. Облаки там тут его, на быстро притопил. Маленький бобер. Передней лапой он залетел. Не протух бы только. Топлая погода, да, течение еще плюс. Дело, что и дело, блядь. Нет, ребят, выдра. Попалась выдра, а не бобер. Вторая выдра в этом году, мужики. Круто. Смотрите, какая красавица, бля. Вторая выдра. Отлично. Не испортилась. Все, заебись. Фу. Ничтяк. Ничтяк, ребята. Вторая выдра нынче. Сегодня просто прёт, бля. Очень рад я. Вторая выдра. Протру объектив. Вот такой вот дверь. Попался в мо... Да, мужики, хотелось бы добавить про выдру то выдры очень много развелось у нас. Она никак себя не проявляет, не показывает. Днем ее очень редко увидишь. В основном ведет ночной образ жизни на приманку. Выдра не реагирует. Ни разу не приходилось не ловить выдру на приманку. Очень хитрый, очень умный зверь. Вот это уже такая немаленькая особь, средняя самка. Э любят они вот такие вот места вообще ход выдры очень большой по реке наверное достигает 5 километров ее ход зимой поменьше такой вот зверек раньше шкура очень хорошо ценилась это по прочности считается самый прочный мех у выдры В втором месте вроде бы бобер Но по прочности на первом точно помню что выдра очень красивый зверь Прошлого я подстрелил, был на раза в три меньше. Это тяжелая, здоровая кошка. Какая она милая, у нее мордочка. Вот такая вот. Ну что делать? У нее был выбор, лезть в капкан или нет. Кладем ее в рюкзак. И следуем дальше. Такие вот места любит выдра. Так, ребят, в капкане бобр... Живой бобр. Ждется его добирать. Небольшой такой бобришка попался. Вон он сидит. Вон сидит бобр. Будем добирать его. Вымотался он весь. Это явно. Бобра будем добирать. Небольшой бобрик Утащил капканом. Далеко утащил Маленький Совсем маленький бобрик а Тоже следующий, да не знаю Куда-куда-куда-куда Да, куда, куда, куда. да блять, мужики, бывает же такое Бобр был в капкане Хотел подтянуть его за палку и добить. А он одним когтем зацепился. Видно, оторвал, блядь, и ушел. Ха, ха ха блядь. Ну не бывало у меня такого еще ни разу. Бобр ушел, блядь, из капкана. Охуеть. Извиняюсь за выражение, но я весь на эмоциях, блядь. Бобр ушел из капкана. Был в капкане и свалил. Да... Оттас вообще, бля. Вот коготь у него, который он попался. Вот он коготь. Я его начал подтягивать, он отцепился и пошел. Спокойненько себе, блядь, без напряга. Такие вот мужики дела. Боб оторвал палец. Небольшой был бобр. Ладно, включаюсь. Батарейка садится. Ну что, мужики, закончен еще один про охотничий промысловый день. Сказать, что без результата он не прошел, так не сказать. Попалась выдра, норка. Это радует, особенно выдра. Очень люблю ловить этого зверя. Зверь редкий и попалась такая достаточно, не маленькая особь это радует что касаемо куницы, обманула она меня сегодня, негодяйка но на моей охотничьей практике уже было такое что куница скидывает капканы, хотя их привязываю куница объедает приманку не с той стороны тут попалась такая хитрая куница, да и это было у меня, наверное, года 4 назад Вылавливал я лапу куницу в... в кулемку. В капкан она уже не шла. Лапу, видно, оставила в капкане и больше она туда не залазила Сейчас посмотрю, если бот также объедать приманку куница, то буду где-нибудь между капканами ставить, поставлю парочку кулемок. Я думаю, все равно я выловлю эту хитрую особь. Бобр тоже меня сегодня обманул. Попался, значит, он когтем. Наверное, задней ноги. Может передний хер его знаю. Напутал на капкан травы. И палка. Палки был капкан привязан. Я уже добрался сюда палки, подтянул. Уже только стукнуть ему по голове обухом топора. Он бульк и ушел. Бывает такое. Конечно, со мной это впервые такое. Чтоб бобр так уходит печально из рук, из самых в метре я от него всего был но бобр был небольшой, пусть живет, пусть растет, не сильно расстроился Так сегодня на выдру обдирать, такое занятие трудоемкое надо зрить обдирать, идет дождь у нас, промок я, устал Сегодня я думал быстро пройду, даже поесть, если бы ничего не взял. Думаю, 5 километров пробегу. Даже поесть не взял. Сейчас большой груз за плечами. Да, снял я два капкана с плотин. Поставил два проходных. Следовые, следовые два снял, четверки. А проходные два проходных поставил. Посмотрим, там хорошее место. Протока такая. Видно, что бобр ходит по ней. В общем, увидим, что получится, что не получится, покажу. Устал, короче, мужики. Давайте. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.